Вот прочла все русские книжки в нашей библиотеке, все пять И тут узнала, что оказывается много тысяч книг из русской библиотеки в Эспо Теперь доступны по всей Финляндии Ну и я отправилась в библиотеку говорить с Томасом Нашим единственным библиотекарем Зашли мы с ним на сайт helmet.fi в раздел русскоязычной библиотеки Распечатали и заполнили регистрационную форму А потом Томас достал запылившуюся печать и шлепнул ею по бланку по своим внутрибиблиотечным каналам Томас отправил мою заявку в ЭСПО. В ЭСПО мои книжки упаковали в специальный почтовый пакет и отправили нам в библиотеку. Сегодня пришла забирать свой заказ. Очень просто, удобно и совершенно бесплатно.